Приветствую вас на канале Жизнь Деревни. Сегодня у нас 26 апреля. Вчера мы выиграли орот и собирались сегодня садить картошку. Вот такая вот красота. Ну ничего, подождем. Всем больших урожаев, хорошие погоды и до встречи на нашем канале.